5 stones, 5 stones, 5 stones! Нам нужно не о врагах думать, нам нужно о нас думать. Мы смотрим смотрим потенциал, думаем голову, все. Получайте просто удовольствие, Эрик. Получайте удовольствие от игры. Это, это, са, это самое главное. Получайте кайф от ланы. На лане всегда делаются те вещи, которые делаются в онлайн. Просто как, хочешь выбежать, да. хочешь купить окей, okay. покупать. Ребята, погнали! Каждый раз я делал одно и то же: AM Bots Challenge и DM собершок а до 80 киллов. Дальше только в бой. У меня слышите. Кабинки. Их не было даже на револьджер, но у нас они есть. Нет, нет, нет, принимают. Вот наши зрители. человек я совсем с Может быть, 100. А там наши противники. Так, ну что ж, садимся и начинаем играть. Первая игра в сетке у нас спав. Уже было две встречи, первая закончилась 1-1 и вторая 0-2. Сегодня мы играем против них Ancient, Dust2 и Inferno. Да, это БУ-3, тут больше не будет БУ-2 как в прошлых частях. Проигравший спускается в нижнюю сетку, а победитель в полуфинал верхний. Игра принципиальная, она интересная, потому что я играю против фандера, против которого никогда не играл на турнирах, мы всегда были в команде. И это тот самый человек, который участвовал в моей прокачке ПК. То есть по сути, грубо говоря, я играю против своего ученика. и поэтому. Поэтому интерес был вдвойне больше. По правой проходите, туда аккуратно пикать может агрессивно. Да, готов. Подождите, отдать пик. Все Сейчас нам делаю. флешку, ждите, ждите, ждите, ждите. На файвстоунс выдал бумыч. Итак, поехали. Первым падает варпач. Прям, прям за, за плантом, проб... за плантом. Умер. Хорошо. Ставлю. сайт один. Хорош. Еще один пончик и справа. Только подходит. -то? Закрыли, шок, шок, ты закрыл. Хорошее дело, лучший. Сделать и, в принципе, сейчас плюс один фраг. По итогу случается, Пав не выживает в этом раунде никто, и это третий для 5-100. Шауфыр, шауфыр! Ебать. Бэй стак Они просто это, это ловушка. Гранат не хватает, ребят, декидывающих. Давай. Убег, давай, шоклайс. Бля, ты убил Бл его. За, за плентом был. За плентом был. Твой Против Алекса остался? Один в один клад сейчас остается для на Эрика Шокова Да это и представь Дима Алекса. Дим у Дима Алекса. <связывая> э -э -э -э! <связывая> <8 -0, связывая> Пошли, может наш раунд пода сделаем? Он хорошо заходит на раскидки. Пошли а, раскидку сделаем. Это. Хорош. Ай, yes. Будь, будь, будь, Есть, стоит прямо близи, близи, выходи на него. Будь, будь. Авик еще. А да, да, да. Близко, близко справа А, два, авик. <систит> <систит> Они укрепили. <систит> а. <систит> Кураж, пока не находит, отступает и по не потерял однако Дмитрий Лик забирает, шока. Есть размен от Моу. И Кураша Ой-ой-ой-ой, это ковой на карте. ой ой ой ой играй. ой ой ой ой ой ой Хорош, Макс! Хорош! Один! Хорош! Хорош! Остается! Ну и тут на смотре Моу запекательно вполне может. Видела ствол, но Моу на реакции забирает Эндерли. Ноль, могут просто лучше Хорош! Все, По-моему, топнул Да. А, выход, а, выход. Эмоции. Эмоции, да пока нет эмоций, надо собраться на вторую карту, чтобы не затягивать. Потом уже будут все эмоции. Тика два, два! Туда нахуй. от шарта держу, Макс. П вышли, да? Хороший шок. лучше, ебать. Вместе, жви. Еееее! АЛП, АЛП, КТ возьми. Оп! еще и подключается, подождите, Фандер тоже! Так, один-один! Взять НТ Да, ну не отдаватель так закрепляет Ну, да Лент Лент ну, ремонт! Нужно быть... Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Зависок! Зависок! Могут быть теперь проблемы! 100 хп! 100 хп против АВП! Ой, он не доберетый антика! Просто! Помочь! Ааа, найс страйк! А, nice nice. ah, да, нормально я, я честно не знаю, как они прошли Я не Чтобы знаю, как я, просто... я тоже клянусь Машина, машина! В Внизу! Хорош! е Вот так вот, блядь. Шок ставит точку в этом раунде. Минус три. Это пистолетка для файвстелла. Еж гной. Опа. А Аунгер забирает двоих. Хорош! Аказанск Тим! Ай, на пропрыжке был, ну куража на планте! Она в спине! Моу смотрит. Это хедшот. Неважно, это просто фраг. Это 9-12. Помоги! Эрик жей гол. Это Абик, прыгает, жей Шорт. шодин, шорт. шодин, шодин, прыгни. шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, Один шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, двери. шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, шодин, Ouha, просто! О, oh, нихуя! Ну просто помоги, ребята! Быть, закушите его! НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, НТЛ, Мы в полуфинале верхней сетки, в случае победы козлов мы попадаем прямиком в финал, в случае проигрыша мы падаем в нижнюю сетку полуфинала, где нас будут ждать ребята из АФК. Да, они обыграли паф и паф вылетели с 4 места. С годс мы решили играть Ancient, Nuke и Dust 2. сразу. Угу. Я вот тут буду стоять. А? Это Б. Это Б. Бомба. Тройба. Б. Комменты нет. Хорош есть. И пусть, в и в Да, да, да. Пойди. Да, не за что. Я да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, что, не Так что, да. Так что, да. Так что, да. Так что, да. открывается и делает фраг. Так что, да. раунд для команды Five Stones. Должен быть темп. Должен быть темп. да, да, ну калаш точно лучше не подставлять. Моу погибает, антика тоже. Калаш остался в итоге на земле. Также и Кураша выбивает. Это шоу, который абсолютно пустой. Только со своим диглом. Может сразу что один хэд какой-то нарисовать. И это тоже не вышло. Антем. Все, давайте раунд забирать. Капики. Слушал. Помочь, Эрик, помочь. Пикай, пикай. Убьем. Хорош? Ставят, ставят, ставят, ставят, ставят. Антем. Мы порем, мы у вас. Нет. Эрик, сзади Алик, Лево-право. Пало. Хорош! Хорош! Нет. А, Рюки сейчас там. Бэд, подожди! Полочь! Сижу! Бэ, бэ, бэ, бэ, бэ, бэ. Ха, еще Ты один блять просто. Смог, дай на помню? Смог на пом. До конца, до конца. До, Дэй. конца. Дэй. до конца. До конца. Бля. Надо ждать, надо ждать, надо ждать. он спину уже убивает там. Время. А, тика! Нормальный раунд. Ну что, раунд получился для Шока здесь с достаточно безнадежным раскладом. По итогу 9-6 закрывает половину голд. Пушат, кончик. Нормально. Раунд берём, мне пизда. Она Настя. по минимуму гранат и без араша. Туши. Тушу, что? Не вижу ничего. Какой ой, ой, ой. зажим, ёбаный рот, Димон! Что это? Он, он это прочитал, он это прочитал просто. Он просто взял Угадал просто. Ебать, он выскочил. Нет, да, справа, справа. Блять, еще один. Мп. Кто да, пытался? сидел, ждал. НТ. Ооо, нихуя себе ты, конечно. Бля. КТ выбежал. Ты ждал КТ. Блядь, -да. что он делает? Сережа, так, да. Это был один. шок. Но тут Авик от Сурового не прощает. А -а -а -а. Ничего, ничего, ничего, Серев, ничего, ничего. МТ, МТ, МТ, МТ. Стрелка, Клент, Наверху, Клент, Клент, Клент, Клент, Бля, есть мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, 9, 9. мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, был мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, мой, Смел поставить, открыл дверь, открыл хорош. хорош, домой нахуй они. Понятно, что ты сделал. Дигу, дигу, дигу, Хорошо. Надо выйти, убить будет. Не видишь. дверь давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Живи, живи, живи, живи. Да! Летать! Сначала Летать! потом уже Летать! Летать! Летать! Летать! Бомба убила! Бомба убила! Бомба убила! Летать! винтом. Один Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Будка, Летать! Будка! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! Летать! хорош хорош слипой пора слепой. будку будку будку вышли быстрый будку вышли не подставляйся. дай сарко алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе алпе Два Варпачек. Варпач. Давай, брат, мы выиграем. Вот и наша карта. Тыкну улиц. Чуть-чуть коробь. А ты. Блять. Короче, дай себе еще раз на первое заграть. Очко, очко, очко, Окно. Близко, окно. Все красные, пиздец. Идемте все Б. Идемте все Б, блять. Убил. Я вас! Тачка! Тачка живой, тачка живой! Тачка! Ещ танцуй! Архангий, пошёл Глайн, на пункту Трое Б, трое Б <плёд> Найс! Хорошо! А, дверь, дверь, дверь, дверь, Хорош? <плёд> авик, right, авик, right. Он Нормально, нормально, Макс, нормально. Мы выиграли 6 игр. Да, Пусть один гусь, а пусть и плече. Пусть и плече, и плече. Пусть и плече, и плече. Пусть и плече, и плече. Пусть и плече, и плече, и плече. Пусть и плече. Я возьму. Всё, Пачку, кого. Пачка как раз таки у него придется открываться. Кураж. Погибает. Шоу, погибает. Сурово, отличный дает. Ой-ой-ой, третий выстрел. Моу, моу, моу. Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ребят. Он один был. Я не слышал uh -oh. много того -то. потока. Иду хоть, может ли поджать? Позже сейчас Аиму это пошел, Квадрич от него. Идрина раунд! У нас двух сторон там зажимает, он не знает, что делать. Да, тут сейчас для него такая ситуация. Пачка, кстати, стоит. Да, там Платон просто промылся Пента, по-моему, у него была. Пачка я не обратил внимание. Дима! Пента! Пента! Пента! Пента! Пента! Пента! Бомба. Бомба. Это, это... Они стоят, да? Так, пачка стоит. Что, блин, от него? Что он мутит? Ой, Платонио! Все. Бля, ну я мидал ухожу. Я не мидал ухожу. Ну отдали. Там, если бы тут два раунда брали, все типа... Мужик, нужно уж на одну игру сыграть. Да? 15 декабря компания по девайсам для ПК Dark Project стали партнерами Sabershop. И они для меня подготовили лимитированную клавиатуру с интересной гравировкой, которую я видел в этом ролике впервые. О, это та самая клавиатура, которая будет у нас. Реально, блин. Блин, я плохой высоко. Какая она тяжелая! Она очень тяжелая. Бро, нужно тренироваться. Кстати, их лейдинг с ассортиментом я оставлю в описании этого ролика. Цена здесь большая, конечно. Ну, наверное, человек 300-400 может поместиться. Но билетов было продано около 200. Легенды, И... привет. Я тоже конечно, конечно. Сайбершок! Сайбершок! Ребята, лучшие сервера на планете Сайбершок. Тренируйтесь только там. Сейчас мы играем игру против АФК. Победитель попадает в финал. Проигравший летит домой с призовым в миллион рублей. Да, это неплохо, но хочется все-таки 7 миллионов рублей. Мы играем Оверпас, нюк и даст 2. Мы готовились к этой игре, делали заготовки на раунды и изучали их демки. Нам нужна была эта победа. Но есть одно но. Мы до сих пор ни разу не выигрывали эту команду за всю историю лиги. У них очень сильный состав, где играющих игроков 5. У нас, к сожалению, 4. Проходите, выходите. А, пуш подал. Хорош? Тур Двое Эхо делаем, да, эхо? НТМ. лучше. монстр, один монстр, один монстр. Летит, он летит. Я не пикаю, Киря. пожалуйста, не пикай, Кири, не пикай. Не пикаю, а Зик-так, ты его Уходи, уходи! А. БЛП, а есть... да? Двое Б, двое! Один а есть да. монстр! Есть... На! Да. Хорош, хорош, хорош! Хорош! Куда нахуй? Шорт на выходе! Бомба. Х Пять патронов! Хорош! Бомба, монстр! Шорт, шорт, шорт! Поправо, праву, по Подождите, это пока что минус 3 для кофе, а будет ли четвертый, У него очень мало хп, Он но все-таки это снайперский девайс, кофе пока что не понимает, где искать своего оппонента, кто Он кого да, да, перетерпит, потому что здесь кофе некоторое время подождал, так, Он можно... п... Готи, гофи, гофи, гофи, гофи. ой, ты, подожди, <решно> <решно> ну хорош, хорош. А <решно> я <решно> я... так я пошел я попрос... в туалет, а я пошел в туалет. Ты только подал, ей. Слева сюда. Хороший. Надо э, это э, делать, на э, да. экспрай. Давай, да, да, там уже, ой там уже со спины идут. но тут, ай, не летит Ой да, давай! <связывая> давай, давай, <связывая> зарезали Хорош давай, давай, Слева, давай, давай, давай, давай, давай, спина вот тут слева, слева. Крайни с снаружи попадает, Я тоже, блядь, очень люблю. Дайди, сзади, снимай. Вот так, да. еще Вот так, да. Вот так, да. Вот да. Да. Там Я выберу. Я выберу. Он с скотек... катыки. не а нет, нет, нет, Он с скотек... да, да. скотек... А вот это уже серьезно. Да. С этого мужчины мы привыкли видеть. Джерри. Ты Два минуса. Забирает Шока. Забирает Моу. И не забирает следующий варпайчат. Джерри. Кофи. Минус антика. АВК берут этот раунд. Еще один Джерри. Толито. Ж... Джерри лонг. Ушел. Ушел лонг! Справа. Справа близко? Да. Да-да. Близко был. Сорвай, <свист> <нормально. свист> вторая наша. Наша. Не, yeah, мейн стоит. <свист> Еще мейн справа. Все, хорошо. Давайте. Двое, двое. Двое, двое, двое внутри. Перестайте. Oh, no! на будке, there на будке, на, на будке. Вверху пудки? Прям пудки. Я 9 смотрю. Надо помочь, Эрик. Хороший. да, а у тебя ок. Собираем. 9, план. 9. 9. НТН, что-то такое. Убил. Пошли Справа мои на пудке. Где, да Авик двойной до сих пор. Yeah. Все, нормально. Давайте наша раз. Есть... Бомба как стоит? Бомба слева стоит, слева от пунта. Слева от пунта. А, нет нет, нет, нет! Почти. Он тут, Всё, рампа. Пилет! Где какой-то. Генерал какой Эрик, я сейчас убью, я сейчас Дверь убью. Дверь ещё есть. А-а-а. The могут, могут выйти. Тут как многом двадцать. Глас... Это наша, наша Мейн, мейн, мейн, мейн. Мейн, мейн, мейн. Мейн, Эрик. Я Два, два. Наставик, наставик. Она должна это забрать, она должна это забрать, есть контроль пачки, и на самом-то деле один буквальный промах Анастейс, а может стоить этого раунда, но он не промахивается, Анастейс! Я дочитала, я дочитала эту ситуацию. Анастейс-то был на улице около мейна, да, и по таймингу уже мог куда-то в район девятки подняться. Мейн убил, мейн убил. Улица, улица, улица. Давайте добирать, ребят, всем вашим ногам. Давайте, да, можно да, ебем, давайте, ебем, давайте, ебем. давайте. Все, мы все забираем. Хорош, хорош, хорош, хорош. Верится, верится пока, но кофе теряет, почему-то. А халяву прошел здесь. Так, мы уже два фрага. хаскирочек тоже своего не находит. Мы уже три килла. Буд, будка, будка. Ты что, слева? Справа, справа. Калаш, лови, калаш, Молодец, мол. Калаш, мол, ты, блядь, пол команды. хорош, мат, хорош, мат, хороший Один вышел, вышел, подал с калашом. Еще, еще, еще сайт, кураж. Об этом должен быть делать. Может, ты пульт, он красный. Лево, лево. Да, на этом моменте наше выступление на медиалиге было закончено. Мы дошли до полуфинала без единой смены состава. Это было потрясающе. Кстати, я сделал самый большой процент хедшотов на всей лиге. 59%. Это для меня непривычно, но я буду стремиться в эту сторону. Да, хедшоты, ХСДМ, ДМ, все будет именно в эту точку. А победителем первого сезона стали АФК. С нетерпением будем ждать второй сезон. Надеюсь, он будет. А я дальше играть и становиться лучше. Если судить по этой лиге, я понял, что не все так плохо. У меня есть потенциал, который нужно отрабатывать. Стреляю я все-таки неплохо, если судить по процентам хедшотов и количеству киллов. Но ну, а я тебе предлагаю посмотреть ролик, где я стал модератором проекта Сабишок на несколько часов. Получилось годно. Просто тыкни по ролику, и ты на него попадешь.